Мы не ранены и мы не убиты, мы не сданы в плед. С нами повели очень плохо. Наш комбат от нас отказался. Нас неделями водили по лесам, нас заранее укатывали. Приехал комбат, который представился точкой, и разделили роту на две части. Первая часть в 60 человек выдвинулась, блядь, на Макеевку. Вернулись не все, но большая часть. Нас заранее вели заблуждение о том, что не нужно брать с собой ничего, кроме быка. Мы вымокли, мы были разбиты, часть была уничтожена. Также про нас говорят, что серпухов это одно и то же, как людоеды. Изначально с давних времен это все собиралось. Людям выдавали отдельно магазины, кому шомпол, кому коллаж, кому затворную крышку.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 Нам изначально сказали, то, что наша задача абсолютно другая. Все это время нас вводили в заблуждение. Каждый день нам говорили разную информацию, куда мы едем и что мы будем делать, мы не знали. Наш командир роты, пропавший без вести, замполит пропавший без вести, командир, заместитель командира 4-го взвода, пропавший без вести. На данный момент самый старший является старшина 2-й роты.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 Пинают, как футбольный мячик Мы к одному подходим, к старшинам Нам говорят, ребята, ждите здесь Мы ждем здесь Другой нам говорит Ребят, будьте здесь Опять то же самое происходит Но время идет Враг приближается Как нам быть и что нам сделать Мы в неведении Насколько лид стоит Что нам сделать, Да мы сила Но помочь нам просто некому Спали в лесу, в грязи, в дождь. Окопы, окопы в окопах, были ни о чем. Спали, одна форма, все промокли, все заболели, все, заболели, все, все больные, бросили в лесу. еды никакой. никакой. Пальку не дали, Началась ничего не дали. Стреляли наши, не наши и хохлы, и наши по нам стреляли, еле унесли ноги. С вертолетов. С вертолетов, с, вертолетов, с минометов стреляли со всего. по нам. Стрельба велась с любого орудия, которое вы знаете, слышали. Со всего орудия стреляли по нам наши же солдаты. И не наши тоже. И не наши тоже. После этого всего нас вывезли в ангар, привезли в ангар, сказали, ребята, будьте здесь. Приехал в ангар, тот называемый точка в ангаре, мы пробыли полтора суток. Приехал так называемый точка и говорит, ребята, мы вас сейчас вывезем. Мы начали задавать вопросы, куда нас везут. Мы в неведении, старшин у нас просто нету. Приехали, загрузили нас в машине, привезли вот в это здание. Без вот стекол. Нас здание все без стекол, электричества нету. Электричества нет, стекол нет, холод, Отдавление, голод, ваниль, еды ваниль, нету.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 Обратите на это внимание в первую очередь. Нас бросили. Нас бросили. Нас просто кинули, как кусок мяса, на растерзание врагу. А место, в котором мы находились, называется здесь фарш. Фарш, да. А нам сказали, что На сербов, тех позициях, на которых мы находились, после первой ночи, по утру, когда мы разговаривали с а, тем самым человеком, который... который себя назвал позывным депутатом,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 100%. пешком до лагеря пешком до лагеря это было порядка 15 количества. километров мы все это прошли кое-как переоделись согрелись под шли под, шли под обстрелом ночью также мерзли в лесах потому что ночью было невозможно идти чтобы просто банально не погибнуть комбат серпуховский который у нас был мы его не видели с поезда как мы прибыли сюда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 Данные роты батальон 1823 которого мы сейчас документально прикомандированы город серпухов и по документам находимся до сих пор в городе <с серпухов да мы выдвигаемся обратно в россию обратно в россию выдвигаемся и будем все это решать на более высоких уровнях чтобы все это было официально и чтобы справедливость как говорится восторжествовала